Как вы, наверное, уже заметили, я направляюсь к, моему, к своему другу. Он тоже сейчас только что появился. И нам нужно встретиться, чтобы выживать вместе. Пока что еще к нам в пати не подключился второй динозавр. То есть третий. Третий еще скоро появится. Не, только не нуж, нужно немного времени. Включу я запись только тогда, когда уже мы встретимся все вместе. Вот мы встретились с одним из моих друзей. Это хорошо. Давайте я немного расскажу о Рексе в игровых реалиях. В игровых реалиях Джови Рекс это очень быстрый динозавр. И достаточно сильный, но он вообще неповоротливый. И очень сильно хочет кушать постоянно. Растет он до саб-адолта Рекса, он растет всего лишь 2 часа где-то. А до фул-адолта он растет 7 часов. Так что нам придется долго подождать. А сейчас я расскажу немного про настоящего Рекса, который жил 65 миллионов лет назад. Терензал Рекс был апексом-хищником. Когда он был джувиком, если будем говорить как, как на сленге, игровом сленге, то он был, когда был джувиком или хачингом, он был супер быстрым. У него были немного перьев, и он был размером почти с человека. Бегал он очень-очень быстро, когда был маленьким, под 40 км в час. В игре это, ну, есть такое, что он бегает со скоростью 36 км в час. Когда он становился подростком, то он достаточно сильно набирал веси весе и был силен так же, примерно, как и Альбертозавр. Альбертозавр был в длину 9 метров, высоту 3 метра и весил 3 тонны где-то. Примерно, Сабрекс был примерно таким же. Но вот Адолт резко набирал весе Самый большой Теранзор Рекс на этот момент с Ю В длину почти 14 метров И весом целых 9-14 тонн Так что Теранзор Рекс был достаточно большим хищником Вот мы наконец-то дошли до своего друга и вот мы вместе спускаемся с горы. Но самое главное, чтобы он не сломал себе лапу. Хрусь. Давайте я вам в краткости расскажу то, что произошло потом. Мой друг, который сломал лапу, сел ее регенить. Но тут на них выбегает огромный адолталозавр и убивает его. Ну, второй, мой друг, из-за того, что у него не было сломанную лапы, успел убежать от него. На этих кадрах будет запечатлена охота двух апекс-хищников в раннем возрасте. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Если тебе понравился видеоролик, подписывайся и ставь лайк. И пиши комментарии. И на этом закончилась первая серия выживания маленьких тиранозавров.